Каждый человек в этом мире борется с самой великой борьбой своим характером, своим сердцем. И я всю жизнь искала любви, человеческой любви, чтобы самой ее выразить кому-то, но и чтобы было кому, от кого ее получать. Но так и прошла свою жизнь в поисках. А вот это Слово, которое Бог ночь покаяния дал и понимание, что пустота в душе, что она ломает человека, что она не дает выстоять. Я понимаю, что нам вот то, что Бог дал, познать, это нужно всем, чтобы сейчас, когда будет вскоре, все больше и больше трудностей, испытаний последнего времени, наверное, мы все должны осознать нашу нужду, что мы пустые, что мы не в состоянии выстоять в таких штормах, которые нам предстоят. Удивительно то, что Бог дал такое наименование этому «каверное сердце». Это и геологическое, но и медицинское, медицинский термин. Это кусочек пустоты, это отверстие, которое надо заполнить. Удивительно, чтобы осмыслить это, Бог дал цитату Блейза Паскала, философа. И я присоединилась к этой мысли, что Бог подарил мне в сердце, что, что весь поиск моей жизни и поиск каждого человека — и я спросила, а, а что, что это такое? Чем является этот поиск? Что это такое? Через терминологию и слова философа Блейза, Блейза Паскала, который сказал, что в сердце каждого человека есть богообразный вакуум, пустое пространство, которое только Христос может наполнить. Я поняла, что... Меня ожидает поиск или находка чего-то очень важного. Таким образом, в каждой мужчине и женщине есть это сердцеобразное пустое пространство, которое может заполнить только Божья отцовская любовь. Ей нет замены. Поэтому все поиски и мои, и любого другого человека, они не могут увенчаться, увенчаться победой. Нас создали любовью и сердцем, которая тоскует по отцовской любви, по истинной любви, по чистой любви, по грандиозно большой любви. Таким образом, только отцовская любовь Бога, Отца и может эту тоску наполнить и удовлетворить. Каждый человек на нашей планете сказал бы, если ему это говорить, «Хочу испытать такую любовь, покажите мне ее», о которой говорится, что и если мы это и будем говорить, мы должны ему это и предлагать. Поэтому это очень важно осознать, что об этом нужно говорить, чтобы люди поняли, что в них вложена эта нужда, чтобы испытать эту любовь. И вообще-то мы для этого и созданы. И я как-то подумала, ведь Богу тоскливо жить в этой Вселенной, если Он есть любовь а ему некому его давать. Я это очень понимаю, потому что это страшно, когда все, что ты хочешь давать, не получается, и если это добро. Это истина в отношении всех, как и в отношении тех, у кого были недостойные отцы, которые, может быть, прошли опыты с болью, но так и в отношении тех, чьи отцы были исполнительны, мужественны, с высоким отцовским качеством, таковым, как и мой отец. Он был мне всегда примером, и его любовь ко мне помогла мне принять Бога как отца. И я благодарна. Этого было очень мало, но это было. Потому что эта любовь, о которой сейчас говорится, сейчас в этой проповеди, и что-то, что ни один человек не может дать. Ни одно живое существо на этой планете. Она чистая, неиспорченная Божья любовь, которая наполнит каждого, кто желает, и кто создан для этого, чтобы ее принимать. Но большинство не знает об этом ничего. Люди начинают... Ложью напом... наполнять себя только лишь потому, что не знает, где истина. Любое отвержение, отсутствие выражения любви приносит с собой падение человека, он не выстоит. И провал для ищущих людей он, безусловно, будет, принося чувство неудачника и боязнь проигрыша, в котором я сейчас и нахожусь. Таким образом порождаются неуверенные люди, несостоятельные, боязливые, которые не могут испытать Божью любовь в ее полноте, также не умея различить человеческую любовь от Божьей, желая ища ее только у людей. Но это бесконечные поиски, поскольку поиски не увенчаются успехом. Тогда эти поиски переносятся на дополнительные заменяющие как бы способы и выражения. Тут будет алкоголь, тут будут наркотики, тут будет жажда к деньгам, материализм. Тут будут все интимные наслаждения, только бы себе найти какую-то часть эндорфина, поставление эндорфина, радости. И все такое прочее. Большинство людей, которые не испытали чувство безусловной любви, безусловной любви, начинают хвататься за любую ее замену, чтобы только испытать чувство любви. Поэтому, когда Божья отцовская любовь, Его почет, Его величие не выявляется в жизни человека, он не познает ее, не увидит ее, такие люди не могут ее испытать. И тогда они, даже будучи христианами, будут ощущать свою ранимость, будут видеть рану в своей душе, потому что они не знают, как эту пустоту заполнить и почему они не могут быть сильными в вере. Так и будут стараться ее выслужить своими делами, или же будут стараться ее заменить какой-то ложной любовью. Дереватом и наслаждением каким-то. Пусть это будет алкоголь, как я сказала, любое другое средство, нет разницы. В том числе и все ложные учения, которые, может быть, дают иллюзию, что мы как бы возвышены. Они дают чувство удовлетворения, и тогда будет неважно, какая замена. Важным будет для человека только получаемое чувство. Даже бег за богатствами и большими деньгами, за славой могут быть изначально последствием такого поиска, такой беды в человеке, чтобы наполнить чувство пустоты и своей личной обесценности. Поэтому очень важно, чтобы истинная Божья любовь проявилась в христианских служениях, в любом служении. Чтобы христиане не себя представляли, не зная, что это хитрая схема, которую они, дьявол создал, чтобы получить какое-то признание. Но на самом деле теряется истинная любовь, истинное значение. А это нужно в церквах, общинах, в любом служении. Иисус учит нас, как испытать такую отцовскую Божью любовь. Как? Как? Как? Сто раз хотела я это написать. Бог есть наш Небесный Отец. Мы все это знаем. Он послал Иисуса к нам, чтобы мы получили откровение об Отце. В Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 6,7, Он сказал, «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня» то знали бы и отца моего, и отныне знаете его, и видели его. Мы знаем эту истину наизусть, мы знаем ее формально, путь, истина, жизнь. Это как часто часть того, чтобы либо быть спасенной, либо стать спасенными. Это как бы фундамент этого. Но мы оставляем без внимания вторую часть и смысл этого стиха что все это лишь для того, чтобы направить каждого человека к Отцу, направить под защиту Его, в Дом Любви, под крышу защиты. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», — говорит Иисус. Истина — это не теория, это не уроки только, это не знание, это не споры. Истина – это Личность. Это Личность Иисуса, Бога, Сына Бога. Это личное знание и познание Иисуса. Без этого истины не существует. Когда Иисус родился на нашу землю и позже, начав свое служение, Он говорил о Боге, об Отце, как об Отце как Иисус назвал Отца – Абба, то есть папочка – Абба. Это обозначает, ну, как бы очень близкое отношение, очень интимное отношение и выражение близкой любви. Это то, что Бог желает, чтобы мы все испытали. И без этого мы до Нового Иерусалима не дойдем. Это все возможно только через познание Личности Иисуса и действительной близости с Ним. Так показал Иисус нам, став человеком, как мы, будучи верующими людьми, да мы часто думаем это так, говорим так, но как мы сможем испытать такую любовь и как мы должны ее искать, самое главное, наверное, здесь ⁇ найти. Когда крестили Иисуса в Иордане, и Он должен был начинать свое служение, Он, вступив в Иордан, дал нам пример, сроднивших через крещение со всем человечеством и с теми, кто также вступает в эту воду, смыв грязь прошлого, греха своего, ожидая помазания Святым Духом. Иисус знал, что для того, чтобы выполнить Его миссию служения, он нуждается также в помазании, как Мессия. Он также в то же время нуждался в отцовском подтверждении и признании, зная, что его ожидает впереди. Вот это признание, нуждаемся в нем и мы. Поэтому мы часто ищем его в людях. Но мы делаем ошибку. Мы должны служить Богу. И действительное признание – только исходит от Отца, от Бога. Так окружающие и увидели, когда Иисус вышел из воды, как дух святой спустился на Него в виде голубя. С одной стороны, с огромной нежностью, как горлинка, и в то же время с мощным небесным помазанием силы, наполняя сердце Иисуса. Вот этой силы нет множества христиан. Есть ложная сила, ложные чудеса но нет силы любви. Дах ему все это познать и ощутить, и испытать своим человеческим сердцем, Бог Отец сказал, это в Евангелии от Люки 3, 22, «И Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз глаз небес глаголющий «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Так Отец скажет и с нам, ты дочерь и сын мой, на Тебе мое благоволение, на Тебе будет моя печать. Мы можем подумать, ведь он и был сыном Божьим, и это естественно, что отец любил его. Зачем ему еще это подтверждение? Но почему было ему это нужно? Из-за нас. Если я права, если я действительно услышала, то ответ Бога – из-за нас. Одно из самых красивых обетований в Евангелии – это то, что и мы можем в нашей жизни быть как последователи Иисуса, став детьми Божьими. Он даст нам силу стать детьми Божьими. И все то же самое, все это испытать на себе. Это сказано в Евангелии от Иоанна 16:27. «Ибо Сам Отец любит вас». «Сам Отец любит вас». Почему? «Потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исчел от Бога». Вы видите, какая связь с Иисусом? Без Него нет связи с Богом. Иисус предупреждает Своих учеников, что Он уйдет. Евангелие от Иоанна 16, 28. «Я исчел от Отца и пришел в мир, и я опять оставлю мир». И иду к Отцу». Иисус предупредил учеников и о том, что будет трудно. До невозможности трудно. Но можно будет испытать чувство мира покоя, защищенности, невзирая на все трудности этого мира и всех испытаний и опытов. Это самая главная вещь, что мы должны сегодня получить.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 Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Это очень важно. Я читала это десятки, десятки и еще десятки раз. Но я не один, потому что отец со мною. И когда я пала, пала в грехе своем, пала в ярости своей пала, в неустойчивости. То, что не выдержала, я читала. Я не одна, потому что Отец со мной. Это важно для каждого верующего понять, что нет ситуации, с которой Иисус не может нас поднять. Но мы должны дать в Его руку свою руку. Мы должны получить такой же опыт, Иисус делал чудеса, да, но Он делал только то, что приказывал Ему делать Отец. Это не чудеса людей. Они не исходят от людей, как мы часто думаем и видим. Евангелие от Иоанна 16, 23. «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя Мое даст вам». Все связано с любовью Христа, через Него к любви Отца. Надо нам прийти к этому. Ученики должны были верить и ожидать того, что Отец им обетовал, Диане Апостол 1:4, И, собрав их, Он повелел им: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, в чем вы слышали от Тима? о чем вы слышали от меня, а что надо ожидать? Это было обетование получении силы свыше. Где она? знали, что они нуждаются как в силе, так и в любви. У дьявола тоже есть сила. У него есть сила делать чудеса. Но у него нет любви. Сила без любви опасна. Любовь – истинное значение и повод для любого действия. Бессмысленно любое служение без этого. Последователи Иисуса Христа действовали в Божьем служении, как силой с небес, так и посредством любви. Оба нужны. Думаю, что исцеление, которое все ищут, молятся, говорят о вере, но это связь между отцовской любовью и верой и исцелением. Это зеркальная связь, как зеркало, связь, которая как результат нам видна. У многих одной из причин этих заболеваний наших – чувство отверженности. Переживания и опыты людей очень грустные, больные, делающие им боль, связанная с их отчуждением, отвержением. Их сердце, их пространство пусто. Многим надо сперва исцелиться от раны чувства отверженности, чтобы получить результат, освободиться от чувства одиночества и отверженности, от этой внутренней пустоты. Тогда после этого сможете исцелиться и плоть. Это было мне действительно сильное откровение, что вся проблема, почему я упала, это потому, что мое отверстие не наполнено. Отцовской любовью. Тогда и тело сможет вылечиться от боли. Евангелие от Луки 12, 31-32. Наипаче и па, чай, чай, Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство. Не исцеление, а через исцеление Царства Он все хочет дать. Это очень мало, иногда, что мы жаждем, только исцеления. Рука Божья вытянута к нам, грешным человеком, с предложением очиститься, освободиться, опустошиться от своего Я и наполниться Божьей любовью, приняв так Царствие Божье. Вот оно, секрет Царствия Божьего, а там все. Бог ожидает, нашего решения. Что мы выберем? Судьбу мудрых дел или судьбу неразумных дел? Я бы назвала их глупых. Матвея 25.1.2. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взяв светильники свои вышли на встречу Из них пять было мудрых и пять неразумных. Вы знаете, к чему я пришла? Это каверно сердце каверна. это наш светильник это коверно и теперь я поняла почему бог соединил мне и дал такое как бы сказать понимание и более глубокое понимание этого стиха мы сейчас подойдем к объяснению этого потея 25 1 и 2 через дух пророчества спасибо что бог помог ему найти мы не должны успокаивать себя мыслью, что поскольку мы являемся членами церкви, то спасение нам обеспечено, хотя по нашей жизни не видно, чтобы мы уподобились Христу, хотя мы держимся за наши старые привычки и вплетаем свою ткань нити мирских понятий и обычаев. Десять дев бодрствуют, Вечерние часы. Все они бодрствуют этой земной истории. Все называют себя христианками. Все слышали зов, имя. И у каждой есть светильник. И каждая уверена в том, что выполняет Божье служение. Все очевидно ждут его явления. Но у пяти чего-то не достает. Пять из них окажутся в удивлении в тревоге, вне брачного пира. Мы представлены либо мудрыми, либо неразумными девами. Многие не остаются у ног Иисуса, чтобы учиться у Него. Они не познали Его пути и не приготовились к Его пришествию. Они заявляли, что ожидают Господа. Они не бодрствовали, не молились с верой, исполненной любви и очищающей душу. Их жизнь была обеспеченной. Услышав истину, они заинтересовались ею, но никогда не делали попытки воплотить ее жизнь. Наполнить каверну. Элей благодати не наполняет их лампады, и они не готовы войти на брачную вечерю Агнонса. Сердце пусто. Не уподобляйтесь неразумным девам, которые уверены, что Божье обетование относится к ним, хотя они не исполняют христовых наставлений. Христос учит нас, что исповедание – это ничто. «Кто хочет идти за Мною, – сказал Он, – отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Люди не хотят крест нести» в том числе и верующие. Когда мы переносим Божье испытание, которое очищает нас, когда пламя раскаленной печи уничтожает, уничтожает шлаг, и появляется истинное золото очищенного характера, мы можем сказать вслед за апостолом Павлом, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, «Только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Это было опечатано в ревью Герард 31.10.1899 году. Бог дал еще такое откровение. Нарисовал войди дом, дом веры как бы. И снова я нашла то, что было в Духе пророчества, основание этого текста филиппицам 3, 13, 14. Я зачитаю Его еще. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И здесь наши высшие звания. Оно только во Христе Иисусе. Вообразите сейчас новый выстроенный дом. Это дом веры. В доме уходной двери, как и здесь вы видите, три ступеньки, три ступени, чтобы в него войти и открыть эту дверь. Эту дверь. Он выстроен на фундаменте веры. К входной двери ведут первые ступени. Первая ступень – покаяние. Вторая ступень – крещение. «Омойте грехи свои, встань и иди», — говорит Иисус. Третья ступень — принятие Святого Духа. Может, мы еще на третью ступень и не ступили? Нет других возможностей. Только эти три ступени, и пройдя их, мы можем вступить в прочный дом веры, который донесет нас до победы, который наполнен нас всеми плодами Иисуса. И мы будем мудрыми девами, нет другой возможности. Только эти ступени, все они шаги веры. Рождаться свыше необходимо каждое новое утро. Это не заслуги вчерашнего, не 10 лет назад, не тогда, когда мы крестились. Это битва за каждый новый день. Аминь. Спасибо вам большое.